Здорово, бандиты, с вами Панда, перед вами я, Человек и Пароход, и мой гость Артем Плешков. Артем, помаши рукой, я тебя представлю потом. Сначала помаши. Привет, ребята, привет. Просто как hangout, знаешь, когда говоришь что-то, он показывает, поэтому, чтобы тебя хоть увидели. Этот человек, да. вы как бы, как вам объяснить да, ситуацию? Человек сейчас находится на Бали, отдыхает, у него там зеленые, и хорошо. У меня тоже зеленое, но у меня елка искусственная, а у него там реально пальмы. Фу. У меня пальма реально настоящая. Настоящая пальма, ребята. Такие пальмы не на фотошопить. А ты залезть можешь на пальму. Залезть? А кто, кстати, смотри, такие штуки есть. Наверное, лазит специально. Ну, я как бы не умею, но кокосы падают периодически. Ну, нормально. Ну, прикинь, сейчас вы в комментариях пишете, как фотошопит, да, подлец? На ходу, на ходу кладет. Молодец, красиво, красиво. М мастер видео. Так вот, что интересно в Артеме. Артем когда-то работал почтальоном за половиной тысячи рублей. Я его понимаю, потому что я когда-то работал подсобным рабочим за 4,5 тысячи рублей. Поэтому мы с Артемом чем-то похожи. Сейчас Артем... Заработал в интернете более 6 миллионов рублей. И что для нас интересно, ребят, с вами, потому что у меня в основном ютюберы сидят, вы знаете. Человек занимается вообще другим, он занимается e-mail маркетингом, созданием воронок продаж. Это прикольно, это вообще какая-то другая ниша, поэтому пообщаться с Артемом, я думаю, для нас полезно. Просто ну, как бы поразвивать наши мозги в другом направлении, а то мы кроме ютюба уже ничего не видим, уже <минут> один ютуб у нас. Чего хотел сегодня обсудить? Правду и ложь про заработок в интернете. Артем, я думаю, ты знаешь, много есть курсов таких странных, да, за 900 рублей на глопарте которые называются «заработай 5 миллионов за месяц». Как человеку отличить реально людей, которые разбираются, от людей, uh -huh. которые продают курсы за 900 рублей, как заработать 5 миллионов? Uh -huh. Ну смотри, во-первых, поправочку сделаю, то есть не обязательно курс должен быть на глопарте, потому что почему-то у многих людей привязка идет глопарта, то что глопарта – это плохо. Просто у меня я знаю основателя глопарта Валеру Стручина лично, мы с ним познакомились в Турции, я знаю его как человека, как партнера. А глопарта – это всего лишь способ приема платежей, не более. Не, понятно, конечно, вот. у нас же тоже был курс на глопарте, да. у нас же, конечно. Тем более, да. Поэтому, ребят, не путайте, не будьте, как говорится, теми зомби, которые думают, что на глопарте все курсы Г. Нет, много курсов Г и помимо глопарта. Вот, но там есть хороший, например, наш. И как отличить, да? Ну, во-первых, на цену сильно не смотрите на самом деле. 900 рублей это стоит, или миллион это стоит, неважно. Важно смотреть другое. То есть у зрив корень, как говорил Казьма Прудков: зрив корень, ребят. На что нужно зрить? Во-первых, прежде чем что-то купить у кого-нибудь какой-то обучающий курс, пожалуйста, возьмите имя и фамилию человечка, автора и вбейте в интернете, посмотрите вообще, что про него пишут люди. Но опять же, не просто люди, какие-то тролли непонятные, а именно люди, которые им показывают свое имя, им как бы показывают ссылку на ВКонтакте. То есть адекватные люди. Посмотрите отзывы, прям напишите там панда отзывы, ну, грубо говоря, да. И зайдите, посмотрите. Потом зайдите непосредственно, напишите службу поддержки поддержку этому человеку, автору. То есть посмотрите, что вам ответит. То есть живет ли вообще там службу поддержки, если она. Но только задайте, естественно, нормальный адекватный вопрос. а не просто там напишите "Привет" и все. Как бы на это, естественно, нормальные люди вам отвечать не будут в поддержки. Они не за это деньги получают. Вот. То есть вы должны какой-то нормальный адекватный вопрос записать. Вот. И обычно, если тренер достаточно уже известные, у него уже есть отзывы, отзывы тех людей. То есть, если вы сами отзывы не нашли по каким-то причинам, вам лень зайти в Яндекс, написать в Google. Вы можете написать, просить отзывы у людей, которые в службу поддержки. Вам могут скинуть там ссылки на видеоотзывы, на текстовые отзывы. Конечно, не стоит верить сразу этим отзывам. Просто возьмите и свяжитесь с людьми, которые а, эти отзывы написали. Поговорите с ними как с людьми, выйдите с ними на связь. А, конечно, надо заморочиться, да, я не спорю. Но если вы хотите, чтобы вас не имели, да, то надо заморачиваться, ребят, ну, посерьезно. Вот. То есть под лежачий камень-то водичка не течет. И здесь тоже нужно, естественно, все проверять. Затем вы можете непосредственно пообщаться не только с клиентами этого автора, но и с партнерами. То есть вот я, например, давал отзыв Матвею. Пожалуйста, напишили, написали, написали бы вы мне про Матвея, спросили бы, Матвей нормальный чувак, я говорю, да, классный парень. как бы. Эксперт, а я бодзу. тебе отзыв в маске панды записал, ты представляешь, насколько я ценнее тебе отзыв сделал? <свят> <свят> да, да, да, да, да, у тебя прям вообще такой интригующий получился отзыв. Я бы тоже, кстати, разместил на своем YouTube-канале. Кстати, партнеры вот. очень хороший вариант, потому что вот ко мне добавлялся, допустим, Артем, я обычно людей не добавляю, я смотрю общий друг Эльдар, думаю, ну раз Эльдар, значит, какой-то нормальный пацан. Пишу Эльдару, что говорю за Артем, говорит, серьезный пацан. Я говорю, ну все, тогда что, выхода Да, кстати, с Эльдаром я познакомился на одном из тренингов лично, поэтому вот ездите на живые тренинги, это очень круто мотивирует, и знакомиться, то есть вы видите... Это количество людей, которые занимаются этими крал-классными крутыми штуками, которые смотрите дают на очень большой. результаты, смотрите на результаты. У кого сколько там? Вот ну, В случае моем, сколько подписчиков на YouTube, сколько каналов, чем занимаемся, сколько цены на рекламу. Зайдите, посчитайте, по чем, сколько у нас рекламы, по чем продали. В случае Артема, сколько подписчиков в базе, по чем продают рекламу. Попробуйте, напишите по рекламе, сколько у него стоит реклама, сколько у него подписчиков. Ты же показываешь, что да. у тебя столько базы, столько цена, да? Конечно, я это могу вот. показать в любое время, какая открываемость, то есть, это все. То есть либо, не, я, либо это может сделать мой помощник, скорее всего, то есть я этим уже как бы лично не занимаюсь. Есть статистика, можно посмотреть, то есть, ну, как бы... Да, да есть уже куча людей, с кем я общаюсь лично, которые мои клиенты и партнеры, и они там уже тысячу отзывов написали, ну, может, не тысячу, но найти можете, да, то есть посмотреть, я вам могу ссылку скинуть на эти отзывы с контактами, и эти люди, они сами по себе известны, поэтому... Короче, вот так вот, изучайте. А, не надо сразу, как говорится, обвинять кого-то в чем-то. Сначала разберитесь. Часто еще как бывает, люди покупают даже нормальный курс, но сами ничего просто не делают, и потом начинают кидаться. У нас был покупку. такой друг, помнишь, помни, помни. у нас же гарантия возврата средств была на нашем курсе, и был такой товарищ, который, я, говорит, посмотрел что-то два урока, потом не захотел дальше, лег в больницу, короче, курс фигня. Да, ну вот это вообще странность, конечно, людей. А, это так, то же самое, что, я не знаю, Блюдо тебе дали, да. То есть ты его купил, принес, понюхал, полезал. Но ты его не съел, как бы, да, а потом говоришь: ну да все, это фигня, все это как бы не работает, все это от этих как бы ягод ты не худеешь, там, грубо говоря, да. То есть ягоды Годжи, например, я сейчас ем. То есть, ребят, надо сначала попробовать, а потом еще внедрить то, что вы приобрели. И только потом уже делать какие-то выводы. Вот и все. Пацаны так, чтобы... рассказывали, что продали ягод Годжи, как только они появились в России на 800 штук за месяц чистыми. Нормально. Но я здесь не за 800 штук покупаю. Вот это то конечно, там с деревьев прыгешь ходишь. конечно, Нет, здесь 800 тысяч, это здесь миллион, короче, тебе... равняется 5000 рублям. Давай, короче, ладно, разобрались, грубо говоря, с тем, как выбирать авторов. Теперь второй вопрос. Вот на сколько денег можно вывести человека с нуля, если он хочет заниматься твоей нишей? То есть вот e-mail маркетингом. Партнерский я, чтобы вывести. Вот ну так... нулевой, нулевой пацан к тебе приходит, говорит, готов учиться. Сколько вот через полгода, если будет работать нормально парень, можно заработать ему? Я могу сказать так. Если я скажу конкретно ответ для любого человека, да, это будет неправда. Это та же самая тема, как в школе. Ты сидишь, кто-то успевает, а кто-то нет. Хотя один учитель одну информацию преподает. То есть всех под одну гребенку гребсти нельзя. Кто-то через месяц уже выйдет наоборот 100 тысяч рублей, а кому-то год будет нужен, он заработает там свои 50 тысяч рублей, понимаешь? Угу. То есть я могу здесь сказать, что ты должен сделать, чтобы у тебя такие деньги появились. Вот когда ты это сделаешь, это у тебя будет точно. Но То люди ты любят должен... цифры, понимаешь? Я вот тебе могу сказать, полгода да. с YouTube, с нуля тысячу долларов могу вывести человека. Вот, я тебе говорю про цифры. То есть цифры следующие. Будете набирать минимум 500 подписчиков в месяц, хотя бы 500 подписчиков. Но а в скромно, течение сказал, Артём, Это, это вот. скромно, да, это скромно, ну, чувак же у нас нулевой, мы не нулевой, забываем, да? Да? Ну, нулевой. да, у него как бы, нулевой опять же в чем, в знаниях или у него денег нет? В знаниях, давай в знаниях. В знаниях, если в знаниях, но ну, есть деньги, какой-то рекламный бюджет, да, хотя бы там тысяч, может быть, десять в месяц, может быть, 5, можно с этого даже начинать, за год он может набрать, ну, тысяч... 10 подписчиков точно. Ну, а если будет использовать абсолютно все технологии, там, например, взаимный пиар, когда уже база какая-то своя будет, можно уже бесплатно подписчиков начинать набирать за счет а, рекомендаций друг друга, так скажем. То 10 тысяч – это спокойно. База 10 тысяч подписчиков, а, ну, 100 тысяч в месяц ты зарабатывать будешь. Через полгода. Если наберешь базу подписчиков через 3 месяца 10 тысяч, ты будешь через 3 месяца 100 тысяч зарабатывать. Ну, то есть я хотел бы сразу просто для моей аудитории уточнить, что это имеется в виду email-рассылки, не YouTube-канал, email-рассылки. Да, email-рассылка. У меня база email-рассылки на одном сервисе около 40 тысяч, на другом больше 4, почти 5, на третьем у меня уже там три тысячи накопилось. Три тысячи, причем я забрал вот за первые дни января, три тысячи подписчиков, вот, за вот эти праздничные дни. И знаешь, такой финальный вопрос. Я-то уже для себя ответил. Я думаю, что и ты для себя ответил. Но ответим для людей, почему они сидят. И столько вариантов. Да, вот мы вдвоем с тобой сидим. У нас с тобой два варианта, две истории успеха. Ты был uh -huh. когда-то поч почтальоном, да? Или как-то у тебя называлась специальность? Я не помню. Uh, оператор ПКД. Оператор ПКД. Я был подсобный рабочий. Могу показать трудовую книжку. У меня в трудовой книжке вообще удивительно. Подсобный рабочий, потом генеральный директор. Ну, здорово, конечно, uh -huh. Поднялся, парень. А почему? Почему они ничего не делают? Куча вариантов. И причем мы с тобой только два специалиста, понимаешь? Я, у меня есть друзья, которые контактом занимаются. А, есть друзья, которые занимаются инстаграмом, понимаешь? Ответ прост, на самом деле, их не клюет петух в, еще в одно место. То есть два типа людей, либо э, начинают действовать. Когда их начинает клевать петух, то есть уже в принципе э, уже не, некуда дальше падать, все, ты уже на дне, и ты понимаешь, что если ты хочешь жить, нужны деньги, нужно делать. Они начинают включаться, это первый тип людей. К сожалению, их большинство. То есть, вот если, ребят, у вас сейчас все нормально, есть покушать, есть одежда, в принципе, кое-какая, но вот да, у вас нету, короче, айфона, у вас нету там возможности на Бали слетать, но, в принципе, вы, конечно, хотите, у вас как бы хочется очень, вы завидуете порой даже, но вам это не горит, вы без этого, в принципе, не умрете, да, вот, то есть вот такие люди, они начинают шевелиться, когда их прижмет. То есть когда реально их там так затюкают на работе, что они уже не ходить туда не захотят, да, или там еще что-то. Вот. А второй тип людей, которые осознанно приходят к тому, что это им нужно. То есть не из-за того, что у них плохо, а из-за того, что у них хорошо, им хочется еще лучше. Вот я считаю себя таким. То есть я занимаюсь этим не из-за того, что у меня денег нет, да, а из-за того, что мне хочется больше, из-за того, что мне интересно вот, все вот, это, вот это вообще все делать. То есть разговаривать, делиться полезным контентом, саморазвиваться, учиться в конце концов. Да, делать то что я узнал а люди опять же это вот таких меньшинство. поэтому если вы хотите а, начать делать просто начинайте а, именно не ждите пока вас прижмет а начинайте делать прямо сейчас после просмотра что а, вы это можете сделать в любом случае если будете делать а дорогой как бы, вот знаешь ты... как бы им вот эти слова вот куда-то знаешь я не знаю на ладошку записать да и там берись и делай вот как-то я никогда написал парень, слушай, вот у меня много в комментариях пишут чуваки, типа, вот, ты даешь мало полезного контента, мы ничего не делаем. Пишет парень, покупает у меня коучинг, у меня сейчас коучинг стоит 10 тысяч за месяц, покупает коучинг, говорит, слушай, я, говорит, посмотрел твой канал заработок в интернете, хотел тебе спасибо сказать, я, говорит, за три месяца вышел на тысячу долларов, что-то такое, понимаешь? То есть человеку хватило посмотреть этот бесплатный контент простой, и все, он уже поехал. А остальные сидят, ой, когда же выйдет у панды то видео, то счастливое видео, которое меня, наконец, мотивирует, где мне дадут супер секрет успеха, тайную информацию. Тайная информация, пацаны, вот, план составил, сделал. Пока не сделал, спать не лег. Все, один секрет успеха. Да, просто делать и просто нужно взять ответственность на себя. То есть смотрите, сейчас вы перекладываете ответственность. Вот правильно ты сказал. Когда панда там снимет видео, то есть вы... Перекладывайте ответственность на панду. Даете то есть, ему ус... руль своего успеха, руль своей жизни в руки панды. А он-то рулит, ребят, он рулит для себя в первую очередь. Да? То есть вы должны взять руль успеха в свои руки. И вот, и... Вы должны сейчас прямо сейчас сказать, вот то, что вы сейчас имеется, это только заслуга вас. То есть вы можете поменять это в любой момент, если будете ответственность брать на себя. Начинайте рулить туда, куда вам нужно. Начинайте делать. Перестаньте обвинять в ваших неуспехах панду, Матвея. Там, Эльдара. Да. То есть возьмите на себя ответственность. Вот, вот, если у вас хорошо все, значит вы в этом виноваты. Если у вас плохо, тоже вы виноваты. И все станет проще. Вы будете всегда спрашивать только себя в первую очередь. Значит вы где-то недоработали. Значит вы где-то что-то сделали не так. А, ну, естественно, может быть... А, и раз у тебя аудитория школьников много, у них просто они еще не созрели. То есть у них просто еще такой совершенно период, где их кормят мама с папой. И они думают, что так будет продолжаться вечно, и это нормально. А, то есть они еще химический состав у них ну, организма не достиг того момента, когда они готовы брать ответственность на себя. То есть они еще считают внутри себя: "Ну я маленький ребенок, я могу что попало сказать, а низать ничего не будет". Вот. По-любому есть такая вот штука у каждого ребенка. Они то есть, так чувствуют это очень плохо, понимаешь. У меня есть знакомый да. мужчина водила. Ему 61 год, понимаешь. Я сижу с ним разговариваю, у него мышление ребенка, он вообще ничего не понимает, он зарабатывает 8 тысяч. И он, у него виноваты все. Плохое начальство, плохая страна, плохую машину ему дают водить. Тут ему не повезло, там его обманули, тут его обокрали. Везде какие-то враги. А то, что он сам раздолбай, и вся его работа заключается в том, что он из пункта А ездит в пункт Б один раз в день, и в остальное время бензин сливает, это как бы он не виноват. Он бензин сливает, потому что ситуация такая знаешь, тяжелая. Да, да. Но, кстати, тут я не хочу сказать, что все дети такие и все дети – это плохо. Тут даже не в том, что это ребенок, на самом деле, Мышление, а том, мышление что это, да. это паразитизм. Вот я это так называю. Это реально паразитизм. Есть дети, которые кормят свои семьи. Реально, я знаю, как бы слышал истории такие. Э, то есть пошел ребенок зарабатывает деньги, да, родители как бы... Ну, ну есть молодые предприниматели, то есть, но в основном люди – паразиты. И Вырастая, они остаются паразитами. Не будьте паразитами, ребят, но вы же люди-человеки. А в каком возрасте у тебя проснулось вот это желание, что вот прямо... У меня есть история успеха. Да, я оставлю. Я... Раз... Давай не будем, я ссылку оставлю, там есть история, да. Ты вот возраст скажи. А, ну, когда это было, когда я деньги заходил, сколько мне лет было? Ну лет, наверное, 9-10, наверное. А -а -а. 10-9 лет. То есть у меня была потребность Дэнди. Мне, тоже купили, очень, мне дум... кажется, очень рано этот ген просыпается. У меня тоже. У меня в 14 лет, когда я доллар заработал в интернете, я сижу такой, думаю, вау, да я теперь зарабатываю в интернете. Все, у меня поперло потом, ты что? Вот, вот. То есть, вот, получается, в 9 лет, в принципе, у кого-то вообще а в 4 года я слышал историю. Была история, вот, это тем людям будет интересно, может быть, у кого их есть дети, как детей надо воспитывать. Люди, у них есть свой магазин, Девочка маленькая у них бегает, девочка подходит, говорит, пап, я хочу это. Он говорит, я тебе не дам это. То есть девочка 4 года. Он начальник магазина. Я говорю, я тебе это не дам. Он говорит: А как мне это? Я хочу сильно. Он говорит, ну иди продай часы. А у них часовой магазин часов. И Иди-ка продай часы, если продашь, я тебе дам. Она ушла, через 30 минут она продала часы самые дорогие. Да, там одни, а, ребенку не... а понимаешь, самое интересное, что девочке маленькой или мальчику маленькому очень несложно продать часы. А он подходит, дядя, купи, да, там все да, дела. Да, а зачем да, тебе? Да. да вот мне папа дал". Легко, понимаешь, я бы даже взял часы. Но у ребенка в 5 лет, в 6 лет, в 7 будет порван этот барьер. Ему не будет потом страшно подходить и да, продавать. Да, все. Да, да. Он выйдет из зоны, это как ветрянка. Понимаешь, в детстве переболел, все, и тут то же самое. Да, вы, выходите из зоны комфорта. Вот, кстати, очень классная тема. На, совет, вообще, да. на самом деле, вы раз выйдете из зоны комфорта, вы поймете, что там на самом деле не так страшно, как кажется. Вот это самое первое, что вам кажется, что это страшно подойти и что-то продать. А хотя навык продаж – это самый крутой навык, который нужно всем развивать. Потому что если вы не умеете продавать, вы не сможете нормальную девушку себя найти. может быть, на, на, То есть вы должны себя продать да, людям. Да, всегда себя чтобы продаю, они да. да, И чем дороже вы умеете себя продавать, тем лучше для вас. Единственное, знаешь, вот я за что переживаю, они сейчас послушают и скажут, это вы такие, вы родились предпринимателями, вы родились Боже мой, я... Артем родился в деревне, я родился в маленьком северном городе. А, знаешь, вот здесь я бы сказал так, вот я так говорю, вот если ты считаешь так, вот, значит, это то так и есть. То есть любое твое решение, оно правдиво для тебя. Если ты считаешь, что ты не предприниматель, и ты... Зажден, чтобы жить в говне, значит, как бы ты такой и есть. Это твоя правда, и я с ней не буду спорить. Это твое предназначение жить в какашках. Живи, пожалуйста. То есть здесь, чтобы у них заиграло вот это самолюбие. Как он так сейчас говорит? А, я не помню, рассказывал у тебя уже на видео или нет. Чувак очень богатый, его пригласили в институт, и он там сказал одну, одну фразу для этих студентов, и после этого... Там произошла очень классная штука, не рассказывал? Мне не о чем с вами разговаривать, да, вот в, этом, в том ключе. Я слышал это, да, слышал. Вот, вот, вот, это задевает людей. Если, ты, вот сейчас ты, мы сейчас, э, вот если мы сейчас будем их уговаривать, ну давай, стань предпринимателем, да ты сможешь, да ты умничка, да ты супер человек, На кого-то это действует, да. Но в большинстве случаев, чтобы у человека сильнее вот это заиграло, чтобы его это постоянно не отпускало, надо задеть его самолюбие. Надо сказать, да, ты рожден для какашек, пожалуйста вырастает, чистит туалеты. Ну вот согласись, Артем, ты просто, я сегодня твой ролик переслушивал, ты мне кинул ссылку, я сидел там и слушал ролик твой, интервью, да, а, ты там сказал, что 100 тысяч, если меньше, то это уже, как бы, ну, это не жизнь. Я вот с тобой солидарен. Ну да, потому что вот я заметил, у нас бывает и по, ну, Короче, ну, короче, больше 100 тысяч получается. Но у меня ну, тоже. Я... Именно растрать, тратим, тратим. тратим. Нет, тр... Ты, о, боже, у меня расходов там. Ты что, я пришел к другу юриста, он говорит, у меня расходов говорит, 200. Я говорю, я тебе сейчас покажу свой iPhone, смотри. Да, да. Реклама 70. Вот, да. Я здесь интерес, ну, как бы с человеком интересно познакомился на Бали. Он говорит, расширяйте свои расходы. Делайте своих расходов больше, чтобы у вас открылись каналы для доходов. Вот Многие же как делают? Так, вот здесь мы сэкономим, вот здесь сэкономим. как бы Ну, периодически проскакивает это у всех. Но вот я заметил, чем больше мы начинаем тратить, тем больше мы начинаем зарабатывать. Но опять же, тратить опять нужно в нужные места. как бы Нужно не забывать, что нужно тратить еще и в свое образование. То есть вот сюда. Если ты просто тратишь, покупая каждый день, там я не знаю, норковые шубы, которые потом как бы уже никому не надо как бы и носить их, то есть чисто только для понтов, то ничего не происходит. А если ты тратишь на норковые шубы, плюс еще тратишь вот сюда, инвестируешь себя в свой бизнес, то у тебя все ништяк будет. А у тебя есть норковые шубы? А, нет. Давай, когда у меня будет 100 тысяч подписчиков на канале заработок в интернете с нуля, мы сделаем с тобой эфир, ты меня поздравишь в эфире, я куплю себе норковую шубу, с воротником-то будет сидеть. 100 тысяч подписчиков. смотри, еще кидаться я возьму, и буду так знаешь? А я двух женщин возьму, таких, знаешь, больше грудных. они будут кидать деньгами. Я буду в норковой шубе сидеть такой типа привет. Слушай, ну вот женщина ставь, конечно. Просто мы здесь на Бали, короче, я не знаю. Тема вегетарианства пошла, короче, тут, короче, мясо отказываемся то есть животных не убивать, короче, вся такая тема. Поэтому это а, за женщин я за женщин, но про шубу я как бы, и чисто из таких моральных принципов, почему кто-то должен умереть, чтобы у тебя была нарковая шуба. Я тоже, кстати, когда-то полтора года был вегетарианцем, это долгая история. Все, ребят, давайте будем прощаться с вами. Я оставлю ссылку на историю Артема, она довольно интересная. Она довольно интересная, он просто вот был почтальоном, работал а за он... 2,5 тысячи, начальница его гнобила. Ну и вот и догнали. У, у меня уже две истории. Может, как бы одну самую первую, другую, короче, по новейке. А -а -а. где, Где-то начальница. Возникает только. Начал. Где? Все там же, наверное, все за те же. Она на пенсии уже все ну, отработала. отмучилась, я бы сказал в данном случае. Ну, все ребят. Мир. Ссылка на ролик Артема есть в описании. Кстати, у нас же курс был заработок на играх. Ссылка на него есть в описании. По промокоду PANDA85 вы получите 85% в скидку на него. Удачи вам! Да, действуйте, ребят! Удачи! Встретимся!